То есть по кредитам смотрите, самое простое это когда ваш долг продали коллектору. Вы приходите в банк, пишите простое заявление получить справку о наличии отсутствии судной задолженности. И если долг действительно продан коллекторам, вам выдадут справку, что вы ничего не должны банку. Ноль как вот здесь. Если вам по телефону звонят, представляется коллекторами, службами взыскания, там что, в долг ваш передан, и вы приходите в банк и все равно получаете справку о наличии задолженности, то там стопроцентные мошенники, кто имеет доступ просто к долговым реестрам, и они просто выбивают в свою пользу кем с коллекторами да. или с тем кто звонит кто поменять сим-карту и все Хорошо. ну вы не сможете запретить ни через какие бумаги звонить людям вот я буду знать ваш номер телефона буду звонить с разных телефонов и вас кошмарить как пример и как вы мне запретите его хоть куда пишите Справку получили, заявление в прокуратуру написали, что с такого-то номера звонят неизвестные, выманивают, вытягивают с меня деньги за вот такой-то кредит Вот с банка у меня справка, что этого кредита нет Все, они по тому номеру связываются, возбуждают уголовное дело И в том, на, на том стороне провода понимают, что они столкнулись с тем, с кого ничего получить невозможно Они рано или поздно от вас отстают, ну то есть быстро это происходит а коллекторы подают в сговоре с судьями, но они имеют на это полномочия. Нельзя продать ваш долг без вашей подписи. То есть вы должны быть уведомлены должным образом о переуступке прав требования. А если это в договоре они заранее предусмотрели, продажу долга прописано? Вот смотрите, мы с вами представим, что мы с вами заключили договор, что вы обязаны, там, вы обязуетесь там, продать мне автомобиль, а я обязуюсь передать вам деньги. Если любая из сторон не выполнили свои обязательства, может этот договор действительно быть юридическим? Нет. То есть у меня просто прописано в договоре было, что если я перестаю платить, то я его продаю. Передаю третьим лицам. Заключенный вами договор должен вступить в законную силу, а чтобы он вступил в законную силу, Банк должен был передать деньги, он этого не сделал. Нету факта передачи mm -hmm. денег у вас. Я сейчас вам это объясню на документах. Mm -hmm. А карты пластиковые они выдают? Ты, это, и получаешь... Вот я вам показываю. Вот, вот Кредитная карта. <клышленный, <да>. <клышленный> Человек Дегтярев Оксана в Томске. Согласие заемщика. Yeah, yeah. На индивидуальные условия потребительского кредита по программе потребительского кредита, это все в скобочках. То есть это просто описание, это даже не юридический, ну то есть как бы не имеет никакого ключевого смысла в документе, потому что это в скобочках, это просто описание. То, как вот как бы сам банк согласие заемщика для себя трактует. На получение... Кредитной карты, сумма 639 500 рублей. Это было 20 сентября 17 декабря 2016 года. Вот она такое согласие подала. Номер договора заканчивается на 135 присвоен. То есть вот человек подал согласие, что ему нужны вот эти деньги. Номер договора вот к этому соглашению привязали счет 408, 178-103, то есть лицевой счет. Следующее действие. Для того, чтобы какие-то операции произвести, ну, вот конкретно с вот этим согласие заемщика. Вот это согласие заемщика. Сюда можно приписать кредитный договор, заявление, любое слово. Просто это ценная бумага. Следующий документ заявление об открытии сберегательного счета. То есть открыть счет сберегательный. Опять же, новый договор. Уже 137 номер заканчивается. И опять лицевой счет 408 заканчивается 77. То есть у человека уже два своих лицевых счета в банке открыто. А он думает, что он получает кредит. То есть, а просто открывает лицевые счета на себя. Дальше Ей говорят, что чтобы все сделки прошли Чтобы у вас все было хорошо Вам нужно полис добровольного страхования подписать И в нем написана сумма 120 тысяч рублей Альфа страхование. Все, она подписывает Происходит следующее действие После этого ей выдают распоряжение клиента на перевод денежных средств И мы смотрим то есть, распоряжение клиента на перевод денежных средств. То есть, клиент... Это наше распоряжение. Расп, да, и ее, вот Дегтярева Оксана да, Герман. Да, да. Дает распоряжение. Вот, допустим, мне надо маме перевести деньги. Я прихожу в банк. У меня есть счет, допустим. Я на него положил деньги и пишу распоряжение. Прошу перевести на такие-то реквизиты, на такого-то человека. в такой-то То есть, мы банку передаем свои деньги, да? Вроде бы. да. Нет, Очень вы забегаете важно. вперед. Оксана... Германом пишет распоряжение на перевод. Читаем. Я даю почта банку распоряжение осуществить перевод денежных средств с моего счета 408, который открыт на соглашение. Вот. Здесь там, 3 четверки 64. Первый, первый. Да, с первого лицевого счета открытого на нее. Вот цифра 3, 4, 64 заканчивается. В размере 500 тысяч рублей. По реквизитам, указанным в разделе 3 настоящего договора. Перевести кому? Дегтяревой Оксане Германовне. На другой лицевой счет. То есть она просто дала распоряжение со своего одного счета перевести на другой счет, который является сберегательным. Под проценты положить самой себе. Это согласно документам. Но к этому счету привязана пластиковая карта. То есть у пластиковой карты есть номер карты, а есть лицевой еще счет. Вот просто она перевела на свою пластиковую карточку. Но она-то подумала, что она получила кредит, а она просто сама себе перевела деньги. Это вот документально подтверждается. И второе распоряжение ей, а, так, там с обратной стороны. И второе распоряжение перевести с Дегтяревой Оксаны... В Альфа-банк страхование 120 тысяч рублей. 120 тысяч рублей. Я даю почтобанку распоряжение существует перевод денежных средств моего счета в размере 120 тысяч рублей по реквизитам, указанным в разделе 3. АО Альфа-банк Москва. И счет такой-то в Альфа-банке. То есть деньги поперевела, потом, потом будет страх еще страх за свои пересчутки. Да, перевела свои деньги, и еще и сказали, что Но ты должна их вернуть. Может, кармена без денег? Уже другой документ на процент. Это Но я вам предоставляю документы. Это, подтвержд... это вот все документы, связанные с ее кредитной картой. Все, вот то, что она в банке получила, Но все, что подписала. Не а? Я не поняла, ну где она Она предоставила. Она, предоставила. А, она же, мне я... скинула, я ей готовил документы на возврат 120 тысяч. А на ее счет 500, ты... были 500 тысяч. Переведены же, откуда вот откуда они перевели. А, а как они с... появились на первом переведены? на первом счете появились они, вот по первому студенту. Вот откуда счету они появились? Да, вот, да, вот, вот это и вопрос. Он тоже доказывал, это... что я представал, а он говорит, говорит, ну мы же брали Сразу. деньги брали Достаньте брали купюру и найдите мне слово «деньги» на этой купюре. Вопрос в том, что человек является как источником власти, так же и эмитентом денег. Он создает деньги. Как это делается? Очень просто. Вот я беру чистый листок бумаги, да, допустим. И вот сейчас, правильно наполняя его, то есть Город, дата, фамилия, имя, отчество, обязательно дата рождения, паспортные данные, место жительства. Пишу, допустим, расписку, что я у вас занимаю денежные средства. И вот вы мне передаете 5000 рублей, а я вам передаю 5000 расписку. Это одинаковые равно документы по финансам, по цифре. То есть, что это 5000, что это 5000. Так же самое доллары, евро, рубли это все равно, Нет, равно, равно. Это одно и то же, просто в другой цвет, в другом виде ценная бумага. Материальная ценность. Как все равно, что но вот ноутбук и вот, магазин, ноутбук, и вот ноутбук, это вот ноутбука, да, как бы да. стоят также материальных меняем, денег, но они разные компании. фирмы. И деньги также разных организаций. Он с этими деньгами пойдет в магазин, а вы с этой бумагой не пойдете в магазин. Так понятно, так я в банк приношу вексель свой. Размениваю на те деньги, которые принимают в магазине. Вы же с доллара получив, приходите в банк и размениваете, потому что на территории России используются билеты Банка России. То есть вы берете, создаете деньги своей рукой. Вы наполняете кредитный договор, у вас спрашивают паспортные данные, имущество, зарплату, копию трудовой книжки, возраст, что вы завтра не умрете о размере пенсии о размере пенсии и так далее и тому подобное вы наполняете она обеспечена бумага вами а вам дают билеты не деньги хотя тут написано там что деньги рубли вам дают билеты они вообще спросить некрасивый вопрос когда я буду ждать, просто, пока все а меня... Пускай, я времени еще целом Владимир, сейчас называют не деньги, а зная все это и уже будучи подготовленным, можно заранее взять кредит, а потом по этим бумагам? Конечно, можно. Потому что я никогда кредиты не брала, у меня кредитная история ничего. Мне надо платить. надо платить, чтобы не было статья о мошенничестве. Не обязательно три месяца, достаточно просто любую сумму, даже один рубль перевести, как факт перевода. И то, это в случае просто беспредела самой Российской Федерации, страховка от беспредела. Вот по кредиту наличным в Уралсибанк 30 января 2017 года. Здесь вместо, вместо согласия человек пишет просто предложение о заключении кредитного договора банка на сумму 1 миллион пятьсот тысяч рублей. Просто пришел, написал предложение о заключении кредитного договора. Говорит, хочу заключить договор, чтобы вы мне мой вексель разменяли на полтора миллиона билетами. Это он от фонаря полтора миллиона выдумал или от суммы, которую он ему занимали, например, вот? Нет, да. почему занимали? Это, да, же... это первый документ. Человек да, пришел в пишет, банк а... и пишет предложение. Но оно да. у них в банке уже готовая форма. Это они ему предоставили такую форму. Нет. Форму-то они предали. Бумагу они предоставили. они предоставили. Но человек же предложение да, изъявляет. Да, да. Все подписали, они да? Там даже. То есть неизвестно кто фамилия, именно, отчеств нету. Самое главное, что этот документ не юридически, юридически ничтожен, потому что здесь стоит дата 30 января 2017 года, город Красноярск. Место подписания, как и место совершения любого правонарушения, преступления. Важно место совершения. Если не установлено место совершения, то преступление не может быть совершено. И здесь мы пишем, видим... Публичное акционерное общество УРЛСИ-банк, город Москва, улица Ефремова 8. На обратной стороне одного и того же бумажки. А они не имеют права на обратную сторону? Нет, просто не адрес должен быть один. Тут что, телепортация была, человек в двух местах одновременно находился? Ну это же банк сделал, Бант. Да, это ошибки банка я вам показываю. А вот мы не знали, что ну, на, что это на другой поселить. стороне и можно писать. Ну, на на же, даже, Нельзя потом, вот потом ей предоставляют график платежей на эти полтора миллиона на семь лет по 34 тысячи да. в месяц. И смотрим документы. Приход на кассовый ордер. От кого? Ложкина Алена Олеговна. Получатель. Опять же, Ложкина Алена Олег, Олеговна. То есть, Алена Олеговна сама перевела себе. сама себе миллион четыреста восемьдесят пять. Нормально. Пятнадцать тысяч уже по дороге где-то потратили в так же как здесь потратили там шестьсот тридцать девять девятнадцать тысяч на страховку, там пятьсот тысяч руки человек получил. И вот расход на кассовый ордер, то есть приходные о том, что она перевела сама себе на счет вексель и расход на кассовый ордер выдать Ложкины с ее же счета 1 миллион четыреста восемьдесят пять. Получила наличные Банк говорит, мы со своего счета вам деньги передавали То есть вы нам должны, да? Мы берем, есть в интернете, как расшифровать свой счет Просто вводите счет и делайте расшифровку Балансовые счета, операции с клиентами, средства на счетах, прочие счета, физические лица, признак рубля вычисляется по Биг банка и служит для предотвращения ошибки в написании счета ну, то есть, как бы, тут нету ничего про кредиты на этом счете. Он лицевой. А банк, ну, то есть, вот именно мошенничает тем, что он восходит а вот заблуждение. Вот все можно без суда решить? Бумагами Конечно. Ну, вы собой. не получите никакой гарантии, получится у вас без суда или не получится. Ну, то есть, делайте, только действие дает результат. Но я вот пакеты это заявление писал в банк, да? Мне отписка откуда пришла. Они все равно подали в суд, решил, вы на суд решил. Вы на банк в суд подали за непредоставление. Нет, они мне отписку прислали. Отписку. Вы подали в суд на эту отписку. Нет. Ущерб потребовали. Нет. Ну так Нет. вот. Ваши пробелы в том, что вы не доделываете до конца. Вы вершки понахватали информации. Вкинули. И все. Надо дальше делать. То есть надо вообще все вот эти лестни лестничные эти марши, каждую ступеньку нужно делать кропотливая работа. А где эти ступеньки найти? Так я же не обвиняюсь в том, что вы не знаете. Да. Я вам обращаю внимание, где вы совершаете вот, вот ошибки. Да. А вот смотрите, раз вы вот это все уже просекли, все это знаете. Как бы хорошо нашему населению, как долбанут бы все эти банки, взять бы, может, договориться в один день, ну, в два-три, чтобы они не успели закрыться, насколько да долбанут бы деньги. А раз уже все подготовлено, бумажечки это... И по страну, в стране, по стране. Как ее долго? Вот подполье, вот народный терроризм. Какой вот народный терроризм? Ну, ну вот мы сейчас напишем им вот эти ну они могут противодействовать какой то сделку например ну мы не что-то делаем ну тогда дом, например, мы должны а, не нам дали а он брал идти пролег сейчас они, что а что там, потому что она по умолчанию зря. соглашается а, с тем, а что происходит. Она юриста наняла, 30 тысяч Ну вот и как, и как и я еще раз об... обращаю внимание уже а второй раз сегодня про юриста. Как, как только на... вы в схему вводите юриста посредника, нет. вторая сторона, которая на вас нападает, она понимает, что вы безоружны, потому что вы пользуетесь юристом, а юрист на них работает. Ну, Если ну, юрист будет работать на вас, его выгонят с коллеги это понятно. Потому что коллегия, она как раз взаимодействует с властями, все в Москве находится. А компании юристов, такие как Эскалад, сейчас переименовался в Дин Левел. Для чего переименовались, если все было бы хорошо? Да. Чтобы концы в воду опустить все. Деньги так же, Почта-банк, то для этого он был, то банк А юристы, которые работали в помогали а расследовать? Все, они все ну, очень Так вот, если все. то есть возможность в ваших бумагах, предположим, ну, если ты суд не вывел, он тебе, ну, начет, а. на что-то зачетно засудится, что он плохо помог, и взять с них эти деньги, тем более предположим? Что там, быть, что Нет, ничего это, невозможно. Не Можно сделать все, что угодно. Сами вот давайте я вам просто под запись не, сделаю. Вот смотрите, первое. Все, что сегодня обсуждали кредиты, Жкх, паспорта там все что угодно там пенсия, размеры пенсии, штрафы, гаи, административные, налоговые штрафы, там предприниматели и так далее, долги. Первое, самообразование безоплатно, доступно каждому. Да. Второе. Мы предоставляем за 30 тысяч рублей для тех, кто самообразовывается. Как бы, вроде бы человек хочет, но ему нужен наставник, учитель, школа нужна. Нужно сообщество, где ему поддержат дух, где он может пообщаться, созвониться в любой момент времени. Вход в сообщество проводит сети на содержание, 30 тысяч рублей. Почему? Объясняю. Я в месяц плачу расходов по сообществу 275 тысяч, я могу за каждую копейку вам предоставить отчет. Кому нужно, обращайтесь в личку, я его могу вам скинуть. То есть там содержание сайта, автоматизированная партнерская программа, обслуживание всех кнопок дизайна, видеороликов YouTube, монтировка фильмов и так далее. Реклама в интернете, распространение информации в Яндексе, Директе, там, ВКонтакте, это все стоит расходов. Вот вам кажется, что вы что-то ищете в поиске, убиваете, Ну, допустим, купить арбуз. И раз, где продаются арбузы. И вы только по ссылке перешли, человек, который продает арбузы, он заплатил за ваш переход деньги. За то, что сайт, о, вернее, вот этот браузер, там Яндекс, например, или Google он вас привел к нему, как покупать. Даже если вы еще ничего не купили, мы уже оплатили за то, что вы просто перешли по ссылке. Эти расходы. Плюс люди, которые на телефонную связь деньги нужны, звоним по всей России. То есть вы оставляете заявку, и вам люди перезванивают колл центр Хоть где бы вы ни находились, в любой точке. Расходы. Людям кушать тоже надо. Есть определенные оклады у людей. То есть вот мы платим расходов 275 тысяч рублей в месяц. Поэтому вход в сообщество для всех одинаковый. Звоните, договаривайтесь, кто чаем, кто морковкой, кто своими услугами какими-то там. У кого-то там есть контактов много, вы можете разослать. Либо у вас там подписчиков на YouTube много. Все индивидуально решается, рассрочки там. В зависимости от ситуации, человек сам предлагает. Мне вчера звонит человек, говорит, вот 15 тысяч я не могу осилить, могу по 5. Просто написал письмо, я говорю, вот реквизиты, давай по 5 не проблема. Но человек бывает, перечислил 5 тысяч, мы отдали ему в рассрочку, да? ну там это 15 тысяч, это отдельный пакет документов, то есть я вам говорю о полном как, пакете документов. То есть там есть еще раз градуировка, есть постраховки там, Тысяча рублей, две с половиной тысячи рублей пакет документов. В среднем расчет 250 рублей страница. Вот такой расчет. То есть страница текста напечатать правового ссылками документа 250 рублей. Пожалуйста, вы можете обратиться на юридическую, любой портал в интернете юридический, где защита в судах, представительство, составление документов. И вы увидите, что вам только чтобы пообщаться с юристом, вам нужно сделать предоплату 1020. Потом, чтобы он за вас составил апелляционную жалобу, вы еще заплатите 101520. 20 Потом за представительство в суде от 5000 рублей за каждый день представительство в суде. И так далее и тому подобное. Пожалуйста, то есть выбор за, для, ну, за вас, у вас личный. 30 тысяч рублей это разовый вход в сообщество. Что вы к ним получаете? Вы получаете круглосуточное, пожалуйста, подавайте заявки на консультацию на сайте. Все, с вами любой сотрудник колл-центра. У нас сотрудник колл-центра по всем городам находится. То есть в любой момент времени, ночью, не ночью, то есть ну, вы созвонитесь. Это раз. Когда вы приобрели полный пакет документов или сделали хотя бы какую-то предоплату, вас сразу добавляют в чат скайпа вашего региона. То есть, если вы с Новосибирска, вас добавят в сибирский округ, то есть, где вся Сибирь собрана. Вот Николай из Челябинска есть уральский округ. И в каждом чате там на сегодняшний день порядка 50 правоведов, в котором... Вы просто пишите вопросы, да там их даже писать не надо, история чата доступна, вас туда добавили, у вас там 2-3 тысячи сообщений. Вы просто берете историю чата, как книжку перечитываете и натыкаетесь на ситуации такой же, как у вас, похожие. Все похожи, одинаково, идентичны. Вы, о, ничего себе, вот он мой вопрос, мой документ, который мне сейчас в данный момент нужен. То есть вы, значит, занимаетесь самообразованием. Скачали его, заполнили сами отправили куда нужно в инстанции. в каждом чате уже на сегодняшний день там в каждом регионе около 200 человек площадка провед сибири это правовая площадка один раз вы сюда приходите и вы по любым вопросам работаете и это насколько сообщество времени на год нету ограничения, же говорю это разу по жизни четыре года да бесконечного времени понятно Потом, какие еще плюсы? В том, что вы там можете на разные направления, вы пришли, например, по кредитам, но у вас вопрос по ЖКХ возник, вы просто в чате пишите, ребята, кто вопросами ЖКХ занимается? У вас говорят, добавьтесь в личку, то есть правовер там пишет, допустим, Серега идет пишет, добавьтесь мне в личку, все, вы с ним добавляетесь. Вот чат Николай показывает, которые есть на сегодняшний день в Skype, контакты. это Конечно, все по скайпу да. да ну скайп самая удобная площадь потому что в скайпе можно и разговаривать по сравнению с телефоном и тут же вам отправить файл и тут же вам продемонстрировать свой экран и вы можете продемонстрировать экран где можно вам указать там вы вот здесь неправильно здесь ошибку совершили то есть скайп самая удобная платформа для работы Нормально. которая все учитывает и если вы до сих пор не в скайпе заведите себя скайп там все просто по номеру телефона регистрация, пароль приходит разовый, вводите свой, все. Там, ну ничего сложного все не сложнее, чем СИНК. Ну не у всех, есть люди, говорят, у меня нету скайпа. У так проблема всегда в человеке, он говорит, у меня нету скайпа, поэтому я вот не могу пользоваться в полной мере вашими там вот этими функциями, которые вы предоставляете. А я-то тут причем, если вы сами не хотите развиваться, если не хотите скайп завести. Ну это же ваша проблема, зачем Надо на меня свешивать ноги. Это один момент. Ой, еще, ну как бы еще один момент, да? Что у нас еще присутствует? Так, так, так. Рассылка автоматическая. То есть вы, когда стали участником сообщества, вам приходят новости о том, что где что происходит. отлично. Второй момент. Человек говорит. У меня нет денег, не могу заработать, на жизнь, не говоря уже документы купить. У нас есть регистрация в партнерской программе. Вы зарегистрировались в партнерскую программу на сайте, стали партнером. То есть вы отобразились в сообществе, это безоплатно, вы в любой момент можете сделать, даже не покупая документы, стать партнером. Ссылка на сайте, стать партнером. И вы свою партнерскую ссылку на пакеты документов просто в интернете распространяете. То есть общаетесь с людьми, раздаете им свою ссылку, что человеку нужна ликвидация кредитов, раз ему ссылку. Нужна страховка, раз ему ссылку, со своего личного кабинета. И человек через вас, приобретя документы, вы получаете 50% реферальный бонус. Надо. То есть, например, это для вас, не для, это мне самому не надо. Человек по вашей реферальной ссылке пришел, купил 30 тысяч документов. 15 тысяч вы получили себе за то, что вы распространяете информацию. Вы человеку пользу принесли и сообществу пользу принесли. Все честно пополам. Правед в Сибирь все всегда пополам. За любые действия, за любые финансы, за поступки все пополам. И ответственность пополам за действия, и деньги пополам. Что может быть справедливее, чем пополам между двумя объектами? То есть вот такие основные моменты. Каждый день, вот просто обратите внимание, каждый день у нас есть ответственный человек за рубрику. Каждый день вы на сайт, в новости и в рубрику «Выигранные дела» размещается одно выигранное дело в пользу человека. На любые темы, кредиты, ЖКХ, страховки, возврат от приставов. Выигранное дело с автомобилями, со штрафами, с ГИБДТ, с полицией, с администрацией Выигранное по налогам Выигранное дело в пользу заемщика, в пользу человека Каждый день одно выигранное дело Их гораздо больше, ну просто Ну то есть у нас есть правило каждый день размещать одно выигранное дело Все. Чтобы людей знакомить с этим Борис Кокс Иркутской области ответственность за эту рубрику Заходите кнопку новости или выигранные дела на сайте и читаете. там их сотни. И пересматривайте, просто смотря выигранные дела, вы можете увидеть свою ситуацию. Решение судебное. Все решения с сайтов судов, оригинальные, неподдельные. Все это в инструкции, там он когда показывают, он показывает документ, он показывает откуда этот документ, с какого сайта. Все, вы смотрите, у вас аналогичная ситуация по этому решению. Вы решение скачали, принесли в своему суде и говорите, вот точно такая же аналогичная ситуация, человек выиграл, значит я должен выиграть. И они работают по шаблону, вся система работает по шаблону, он не придумывает что-то свое, ему скинули с вышестоящих там, о, шаблон, и он просто ваше фамилии, имя туда вбивает, в вашу ситуацию, и дату меняет, только все». Они даже не думают, почему так и выносятся на конвейере эти решения. Следующая часть, там, сейчас я только проверю, потому что это важно, чтобы оно записывалось, потому что это новости, которые мы еще нигде не озвучили. Третье есть, это сопровождение. Сопровождение у нас есть двух видов. Это когда вы приходит, вот вы, у вас нету никаких косяков, долгов, проблем, да, вы осознаете, что вас разводят, и вы просто хотите через эти знания какую-то свою пользу получить. То есть это когда у человека все хорошо. Вот э, женщина там сидит, говорит. У меня отличная кредитная история, я хочу взять больше, да, очень много в банке и, и не отдавать им, то есть документы. Вот это для нее, то есть 30% от взятого кредита, допустим, если это кредит, оплачивается в сообщество права СБ. к этому мы заключаем с ней договор, но не для того, что мы друг друга можем обмануть. А договор, расписки, акты выполненных работ заключается для чего? Для того, чтобы она обосновала в суде свои расходы, вот эти вот. То есть мы фиксируем ее расходы для того, чтобы в процессе чиновник не ответил по существу, мы предъявляем ему иск, предъявляем расходы, которые она понесла, он оплачивает. Роспотребнадзор не ответил, полиция не ответила, прокуратура не отметила, администрация, банк не ответил, и мы одним и тем же Разным из предъявляем одни и те же расходы. Тем самым, то есть она вроде бы потратила эти 30%, но мы эти 30% получили с суда, получили с администрации, получили с банка, получили с дополнительного офиса банка, который ну, в вашем регионе находится, получили с Роспотребнадзора за бездействие, с антимонопольной службы получили за бездействие с прокуратуры, с полиции, с следственного комитета, с ФСБ, с администрации, со всех получили, предъявили им эти расходы и получили за то, что они ответили не по существу и не решили вашу проблему, а должны были решить. И тем самым вы, то есть выигрываете еще больше, но мы здесь работаем ну, в связке, то есть вы как инструмент выступаете в финансовом плане, мы как вот как человек картошку кучу, то есть вы человек, а мы тяпка, да, которая как бы... И потом все пользуются получают, выросла картошка, и мы там сыты. Ну, то есть примерно такой аналогии. По поводу там, если кто-то говорит, там, пенсионер, работа, зарплата маленькая, эти вопросы тоже решаются, но индивидуально. Я их не буду озвучивать сейчас, как решается. Есть и осознанные банкиры, которые сопроводят сделку, выдадут вам максимальную сумму. На сегодняшний день можно взять 3 миллиона. Просто нужно нам прислать документы, свою кредитную историю запросить, мы это тоже рассказываем, как это сделать, мы это анализируем, сдаем банкирам, которые осознанно это все понимают и участвуют, и вы получаете 3 миллиона. Это максимальный порог на человека, если у вас все хорошо с кредитными там, делами или где-то маленько там плохо. Это тоже все решается. Если у человека все плохо... То есть человек уже обратился у него в судах кошмарят уже не платит нету денег уволились с работы там что-то произошло кто-то умер на него передали там его долговые обязательства по беспределу то здесь договорная основа то есть сначала вы рассказываете под видео свою ситуацию ну, оно не опубликовывается публично, просто записывается видео и для правоведов в чат выкидывается, люди смотрят и у кого есть свободное время ну допустим Денис закончил человека вести, ну все, получили решение все, клиент как бы ну, отработан и у него освобождается время и место для другого и он берет следующего в работу то есть вот таких людей мы берем также в работу здесь индивидуально, но чтобы вам примерное было понимание, это где-то от 5 рублей в месяц сопровождение за один кредит. То есть, если кредитов 3, будет 15. Потому что по каждому из кредитов, по каждому банку нужно писать дополнительный документ. Единственное, что в этом плюс, ну, допустим, у вас в Сбербанке, в одном банке три кредита. То, соответственно, вам может быть, и то это я просто примерно говорю, что... Сумма будет одна и та же, потому что банк один, то есть идентично будет писать документы. А если банки разные, то это ну, расходы. И они по времени, вот вы просто возьмите, вот мне говорят, что я вам сказал, да, там 250 рублей страниц. Вы попробуйте набрать страницу текста. Просто наберите, сколько вы потратите на это времени. Засеките. А если вы еще сюда вложите мониторинг кодексов и состыковка всех пунктов законов в алгоритм вы убьете на каждую страницу несколько часов и посчитайте сколько можно напечатать страниц в день, да ерунда вообще потому что кажется, что вот все шаблоны, шаблоны там есть любая ситуация, она уникальна идентична Ой, разная вернее и Сегодня вот, ну, вот этот пункт появился и позавчера. И он очень хороший. Да, мы здесь договариваемся с Российской Федерацией. Мы все равно платим Российской Федерации. Это четвертый пункт. Он больше подходит для ипотечника. То есть наличные кредиты, когда у вас нет обременения, когда еще там вы все посписали, сдали в аренду, родственникам там поздавали, и у вас ничего взять нечего, то есть вот этот механизм легко решает вопрос, но когда у вас с обременением автомобиль, ипотека, из-за того, не потому что документы не работают, а потому что когда преступник знает, что у вас есть, что взять, отнять, он будет по беспределу действовать. С этим сталкиваются ипотечники. Но у нас есть люди, которые по 2-3 года уже живут с ипотеками и через этот механизм бумаг до сих пор живут и просто отписываются, ничего не платят. Не платят. Нет. Четвертый пункт – это дебиторская задолженность. Привяжу, привожу, привожу простой пример. Ну, допустим, вот Николай Банк, да? Я у него как бы взял кредит, все, он в системный, то есть все, негодяй, там, все, с меня деньги требуют, судебное решение выиграл. И у меня у приставов висит, что я должен Николаю 300 тысяч. <клево> то есть у меня получается дебиторская задолженность перед Николаем. А я знаю, что у меня есть судебное решение, что Денис мне должен 500 тысяч. И я, сводя баланс у приставов, это все законно по законам РФ. Я беру долг, который я должен, решение, которое я должен, что Денис мне должен, я его передаю на исполнение приставов и закрываю долг перед Николаем. И у меня у приставов ноль. И то есть, как бы они еще должны 200 тысяч с него догнать. То есть, получается, как бы я должен Николая 300, а Денис мне должен 500. Я это все свожу, в одну, ну, дебет с кредитом, сальдо, бульда все эти дела. И... С Николаем закрываешь, соответственно, меня удаляют с сайта судебных приставов как должника и закрывают исполнительное производство. <свят> вот этот механизм дебиторской задолженности, мы его позавчера освоили, мы выиграли конкурс. Как это происходит? То есть, есть много фирм, организаций, бизнесов, которые сегодняшний день банкротятся искусственно, реально и по-разному. И их дебиторские задолженности, там, миллионы рублей, они продаются как продаются машины, квартиры, ипотеки на аукционе, который забрал банк по беспределу. На аукционе. Мы выиграли аукцион первый. Вот эту тему мы питали год. Я почему, почему я опять же говорю, что есть некоторые, много вернее, разных вещей, которые я не рассказываю по причине того, что я рассказываю только то, что произошло у меня. Вот я год не рассказывал, а с позавчерашнего дня рассказываю, потому что мы это сделали. Получили результат, все работает. Мы выиграли дебиторскую задолженность 2 миллиона двести тысяч на конкурс. Соответственно, у нас есть документы, что нам администрация какого-то города, то есть нормальная организация, то есть мы не все подряд выиграем, а конкретно, то есть такие, которые могут рассчитываться. 1 2 200 соответственно вот например у меня на сегодняшний долг вернее там вот человек который со мной в этой схеме участвует, он отслеживает конкурсы, у него там много лет опыта он знает эту всю систему он документооборотом занимается у него долг 700 тысяч приставов Но через вот это ему сложно решать и долго он берет вот эту дебиторскую задолженность приносит Документ. Ну, я не, сейчас не скажу, как он называется, потому что это случилось позавчера и в Красноярске, да, я в Новосибирске, то есть я документов еще не видел Он приносит эту гибеторскую задолженность приставов. Говорит, закройте мне исполнительное производство на 700. То есть он должен 700 у приставов висит банку. Приставы делают зачет зачет взаимных требований. И удаляет его сайта судебных приставов, все его не кошмарит. Все, вот этим долгом. И у него еще остается полтора миллиона, Который он еще другим людям может помочь то же самое решить. За определенный вознаграждение. Сумма на конкурсах скочит. Ну, очень. То есть, допустим, чтобы 2-200 выиграть, там, ну, по-разному, там, в зависимости от того, кто должник, там, администрация или ИП, или коммерческая фирма, там, ну, смотря какой статус организации, насколько она серьезная. Там она до нуля обанкрочена или просто у нее долги. То есть сумма здесь, вот, чтобы вот это, это выиграть, ну нужно примерно от 50 тысяч рублей денег до там 300 тысяч рублей. Причем нужно вносить задаток в конкурсе, и ты не факт, что ты выиграешь. То есть выигрывает тот участник, который дал большую сумму на конкурсе. И мы узнаем о количестве участников и о суммах участников только в момент, когда вот в реальном времени вот как барабан крутят и хоп, достают их. Вот, человек выиграл. То есть, вот, не каждый раз выигрывается. Сейчас вот мы выигрываем. Но ну, мы первый раз участвовали и сразу же выиграли. Почему это получилось? Потому что человек, который этим занимается, он занимается порядка 10 лет. У него просто нюх уже, он понимает анализ, примерно какие сколько человек будет участвовать, какие суммы они будут писать, и он просто пишет сумму, по которой мы готовы выкупить. Делается предоплата, на расчетный счет загоняются деньги. То есть соответственно, представьте, поучаствовать, да, нам нужно было загнать 100 тысяч на счет администрации, которая проводит вот этот, ну там организация, администрация конкурсные управляющий, которые проводят этот розыгрыш вот этих э, заявок соответственно. Когда мы его выиграли, нам в течение 10 дней нужно остаток, остаток суммы перечислить. Соответственно, каждый может себе позволить вот это из вас, имея проблему. Мы это делаем за вас. Соответственно, как бы в пределах разумного. То есть, если вы сами, ну, где-то вы сами будете участвовать, то это, соответственно, будет порядка 10%. То есть, вы можете для себя просто предположить, если вы изучите... Этот пункт полностью. У вас есть ипотека, в которой вы взяли 2 200 Вы можете рассчитывать, что за 220 тысяч рублей, примерно, плюс-минус, вот градация, вы можете просто перекрыть вот это дебиторское задолженность, долг по ипотеке. И из обременения вывести квартиру. Если вы делаете это через нас, то это тоже решается индивидуально. Потому что индивидуально конкурс будет проведен. Под вас нужно подобрать сумму в конкурсе. Это требуется время и постоянно человек сутками сидит и смотрит все там, каждую минуту добавляется там конкурс с другого города, с другой страны там, Ой, не страны, ну как бы с других регионов, с республик и так далее. И он это занимается этим мониторингом, у него свои там тоже расходы, человеку нужно тоже с ним обеспечить. Но я это озвучу, что вы, по крайней мере, малой крови можете свою квартиру отбить. Пусть вы заплатите там эти 10 процентов этой коррумпированной Российской Федерации, но вы квартиру, которую за 2 200 купили, вы заберете за 10 процентов. это их механизм, законный пристав это все принимает. Мы будем публиковать эти тоже решения. Коллекторы так же само действуют. Они на конкурсе выкупают ваши задолженности, их также на конкурсе продают. Скажите, а когда с вами можно договариваться по каким-то каким из пунктов? В любой сегодня момент хоть сегодня, хоть заявку на сайт оставляете, там, хоть лично мне звоните, а Денису звоните. Николаю берите вот прям сейчас там цифры вот. телефонов. Ну давайте мы сейчас вопросы все решим. А документы на кредит, вот у нее есть, а я могу привести, если что. Все, отсканировали, почту отправили. Все, посмотрели. Ну, все, я а вот ты же принесла? не шла. А вы э, ну, завтра ну, делитесь здесь? Где вы сейчас Мы Где? вообще не знаем еще, насколько сегодня день закончится. Мне подругу надо пригласить. Я что-то даже фамилию забыла. У нее, знаете, какая ситуация? Она две квартиры ввела, строили-строили, она сейчас заехала, все. И ей предъявляют вот, застройщики, чтобы она еще по 150 тысяч заплатила за каждую квартиру. Вот это вот можно выиграть? Она в суд, она на нее в суд подали, все. Я, я еще раз говорю, можно? нерешаемых вопросов не ну, бывает. Тогда, значит, она сюда Результат зависит от количества вами приложенных усилий. А часа еще будет Да, мы сейчас вот э, завершаем вот эту третью часть видео, получается, так. и проводим для новых людей встречу, но будем ее вести, как бы так как предыдущее все записано, они могут это посмотреть. Мы просто в частном порядке будем вести разговоры. А сейчас позвоню, что сейчас нет, нет, нет. что-то еще не закончили Закончили уже или еще что-то? Нет.